Собственно, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Планета Информации. Много начало писать людей с вопросами «Подскажи, а как заработать новичку?» «Как зарабатывать хотя бы от 200 рублей в день?» А самый интересный вопрос, который меня просто поразил «Подскажи, а как заработать, ничего не делая?» И давайте все вместе! Так вот, всем, кто ищет халявы, наверное, спешу вас огорчить, заработать вообще ничего не делая, вообще никак нельзя. Даже в каком-нибудь так называемом пассивном заработке для начала нужны вложения. То есть до того, как заработок становится пассивным, человеку нужно совершить какой-то алгоритм действий. Заработать вообще ничего не делая, я думаю, что это просто нереально. Если вы знаете такой способ, то пожалуйста дайте знать об этом в комментариях. Я буду вам бесконечно благодарен, дорогие друзья. Насчет того, как заработать без вложений, то это вам нужно идти на какие-нибудь буксы, наверное, Посматривать видео за копейки, лайкать посты, регистрироваться на каких-то непонятных сервисах за копейки. Вот там вы сможете в день рублей по 100 от силы зарабатывать абсолютно без вложений. Но все это заработок для школьников. Никого не хочу обидеть, но, к сожалению, нас такое не интересует. Сегодня я вам расскажу о схеме с минимальными вложениями средств, которая позволит вам приносить ежедневно какую-то копеечку в карман. Связана она с дейтинг тематикой. Кто еще не знает, что такое дейтинг, это прибыльная ниша в интернете, в которой веб-мастера зарабатывают с помощью сервисов знакомств. Для такого заработка есть куча бесплатного трафика, что является большим плюсом для новичков, так как это не требует больших затрат на рекламу, что не может не радовать людей, которые только начинают зарабатывать в интернете пошаговый мануальчик как настроить и реализовать данную схему я выложу в телеграм-канал планеты информации ссылка будет в описании ну а прямо сейчас, вот прямо сейчас, поставь, пожалуйста, лайк этому видео и подпишись на канал. Тут ты найдешь очень много полезной информации абсолютно бесплатно. Заранее тебе спасибо. Я примерно посчитал, сколько нужно вложений для заработка на такой схеме. Сейчас я вам все по полочкам расскажу и, по ходу вы поймете суть схемы. Но, опять же, кто не поймет, в мануале все подробно черным по белому написано. Первое. 59 рублей. Это регистрация хостинга для редиректа. Второе, Регистрация домена. Данная услуга с регистрацией нужного нам домена на макхосте стоит 249 рублей. Идем далее. Так как схема у нас будет автоматизирована и мы будем работать с помощью сервиса BroBot, для автоматических ответов на сообщения нам потребуется регистрация на сервисе AntiCapture. Минимальное пополнение там 1 доллар или возьмем 60 рублей в переводе на наши рубли. Четвертая покупка прокси. Нам потребуется 10 штук. Их месячная стоимость в общей сложности будет составлять 699 рублей. Затем идет покупка аккаунтов ВК. Не новореги, не спам блоки, а только качественные аккаунты нас интересуют. Стоимость 1 примерно 9 центов. Нам нужно 10 таких аккаунтов. Цена в общей сложности, переводя на наши рубли, будет составлять около 450 рублей. И также нам понадобится сервис для автоматических ответов на сообщения для спама BroBot. Это один из немногих действительно качественных сервисов по ВК. Если у вас что-то не получится, то можно написать создателю, и он быстро и вежливо ответит на ваши вопросы и поможет разобраться. Нам нужно будет приобрести тариф на 10 аккаунтов, стоимость которого 599 рублей. Вот, собственно, и все вложения, которые потребуются. Если мы складем, то получим сумму 2116 рублей. Именно эта сумма нам потребуется для заработка в 10-20 долларов в день. Автор приводит скриншот своих заработков. В среднем у него тут получалось по 30 долларов в день с 10 аккаунтов. Но я думаю, что будет немного поменьше, так как где-то аккаунт какой-то в бану летит, где-то что-то еще. То есть часть суммы нужно будет реинвестировать. Платить вам будет партнерка за просмотры анкет за их страницы сайта. Просто за просмотры. Юзеру не нужно будет совершать какое-то платное действие или регистрацию, чтобы вам платили оплату просто за просмотр анкет. В схеме представлен интересный метод по добыче трафика. Не просто тупой спам, а фишка в том, что люди будут сами вам писать первыми и вы уже по скрипту будете перенаправлять качественный трафик на партнерку. В конечном итоге юзеры останутся довольными и вам капнет денежка за просмотренные анкеты. Те же кто услугой не заинтересовался, просто проигнорируют ее без каких либо санкций в вашу сторону. Это значительно позволит вам сэкономить на аккаунтах, так как в бан они будут улетать не так часто как при обычном спаме. Также дополнительные меры по безопасности в ваших аккаунтах и в вообще пошаговый алгоритм данных действий вы найдете в мануале. Напоминаю, что его вы можете изучить в нашем телеграм канале, ссылочку я оставил в описании, переходи и подписывайся. Всего чуть больше двух тысяч и чистый заработок как минимум в 10 баксов в день вам обеспечен. Кому интересно, можете попробовать данную схему, особенно это касается новичков, кто занимается более серьезными вещами, тому советую все-таки не распыляться на данный вид заработка, лучше обучаться конечно рекламе, смм арбитражу трафика товарки и бить именно в одну точку чтобы достигнуть большого результата в долгосрочной перспективе это вам принесет Намного больше дохода, нежели Эта схема заработка. Кто сомневается Или у кого нет половиной тысяч рублей Или у кого это последние деньги Тогда вам советую тоже не рисковать Так как кто-то может сдаться Например оплатить домен, хостинг Еще что-нибудь. Человеку это надоест А я знаю, что таких людей очень много Которые быстро сдаются То лучше, ребята, не начинайте А то просто выкиньте последние деньги И еще и меня потом обвините Я, конечно, критику очень люблю, но но только обоснованную критику. Или как альтернатива, могу вам предложить скоро такой вариант, чтобы не выкидывать просто так деньги на ветер. В общем, я тут занялся созданием приват-канала в Телеграм. Сейчас наполняю его контентом. Там будут пару схем, в которых можно начинать зарабатывать уже без вложений, за исключением вашего времени, конечно, и упорства. Так вот, можете лучше оплатить подписку туда. Она будет стоить, я вас уверяю, дешевле, чем 2000. Туда я буду публиковать только топовые схемы, а также заливать топовые курсы, ссылки, на которые банят в нашем основном телеграм-канале за нарушение авторских прав. Допустим, очень много ссылок тут уже не рабочих, курсков, пока вот забанили за 200 тысяч рублей и еще ряд других хороших курсов. Все это будет перезаливаться в приват-группу, чтобы там не было левых людей и не было бана ссылок, вход туда будет платный. Также там будет качественный отборный материал, которого не будет на основном канале. Топовые мануалы, топовые схемы заработка, которые 100% работают. Все это будет готово, я думаю, недели через две, а пока я буду заниматься наполнением контента в этот чат. Так что имейте в виду и будьте готовы, что я вам скоро порекомендую туда вступить. Если получится что-то заработать с этого, то все вырученные деньги я буду реинвестировать в развитие канала и покупать для вас топовые схемы заработка, которых нет в открытом доступе. Ну, в общем-то, я надеюсь, что все получится и все будет круто. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на канал. Буду тебе очень признателен, мой дорогой друг. И спасибо, что досмотрел этот ролик до конца. Увидимся в следующих видосах. Всем пока.